Всем привет! Это очередной урок шкатулки полезностей от факультета рукоделия. И сегодня я покажу Вам, как сделать незаметное соединение нитей шнурковой пряжи. И соединять нити мы будем на примере пряжи Белсаида Макси. Сама по себе шнурковая пряжа представляет полый внутри тонкий вискозный шнурок, который набит волокнами шерсти. Вот у меня нить от нового клубка, а это наше вязание, где заканчивается нить. Сейчас мы сделаем их соединение. Нам понадобится трикотажная игла. Вдеваем одну из нитей в большое ушко иглы и отступив небольшое расстояние от края второй нити, заходим сбоку внутрь шнурка. Иглу продеваем аккуратно, не спеша, чтобы она не вышла наружу. Проходим так небольшой отрезок, затем вытягиваем нить наружу и вытаскиваем иглу. Теперь подтягиваем нить в обратном направлении, пока не спрячется хвостик. Далее заправляем второй хвостик в углу и вместе соединения заходим иглой в противоположную нить. Также продвигаемся по шнурочку внутри. Выводим нить и вытаскиваем углу. Теперь расправляем нить, хвостик прячется, и у нас получается ровное и достаточно прочное соединение. При таком соединении вам не придется завязывать узелки и прятать хвостики. Таким образом, вы сэкономите время. И изнаночная сторона вашего изделия будет безупречна. Вяжите красиво, качественно и с удовольствием.